Всем привет! Сегодня вы узнаете, почему светит Солнце, ну и без лишних слов. Давайте начнем. Трудно поверить, но и звезды, которые светятся ночью, и Солнце, которое светится днем, одинаковы. Солнце – это тоже звезда, ближайшая к Земле. Мы знаем, что жизнь зависит от Солнца. Без солнечного тепла на Земле не зародилась бы жизнь, без солнечного света не было бы зеленых растений, животных и человека. Солнце ⁇ это звезда с диаметром 1 миллион 400 тысяч километров, то есть в 109 раз больше, чем диаметр Земли. Солнце находится на расстоянии более 150 миллионов километров от Земли. Масса Солнца в 1 миллион 300 тысяч раз больше массы Земли. Но, что интересно, Солнце не такое же твердое тело, как Земля. Доказать это очень просто. Температура поверхности Солнца достигает 6000 градусов Цельсия. При такой температуре любой металл или камень превращается в газ, поэтому Солнце должно быть газовым шаром. В прошлом ученые считали, что солнечный свет, ее тепло, является результатом горения, но поверхность Солнца остается горячей уже сотни миллионов лет. А так долго ничто гореть не может. Сегодня ученые полагают, что Солнце выделяет тепло в результате процессов, аналогичных тем, которые происходят в атомной бомбе. Солнце превращает материю в энергию. Данный процесс отличается от горения. При горении одна форма материи переходит в другую. При переходе материи в энергию необходимо минимальное количество энергии. 28 граммов материи выделяет энергию, достаточную для того, чтобы расплавить более 1 миллиона тонн скальных пород. Итак, если наука права, Солнце светит потому, что там постоянно происходит превращение материи в энергию. Одного процента массы Солнца достаточно для того, чтобы оно оставалось горячим в течение 150 миллиардов лет. И все-таки Солнце не самая большая из видимых звезд Отсчитано, что диаметр сверхгиганта Бетельгезия в 850 раз больше солнечного. Причем астрономы уверяют, что и эта звезда не самая большая. Звезды меньше нашего Солнца называются красными карликами, а самые маленькие звезды – это белые карлики. На этом данный видеоролик подходит к концу. Не забывайте подписываться на данный канал и ставить колокольчик для того, чтобы не пропускать полезные и увлекательные видео. До скорых встреч, друзья!